Всем привет дорогие друзья, с вами Данил Яценко Я продолжаю выживать в Майнкрафте Очень давно не было видосов по Майнкрафту Где-то месяц или полтора месяца я не снимал видосы по Майнкрафту Вот, и решил продолжить снимать Майнкрафт У меня не было времени на видосы Я занимался дизайном на канале Занимался созданием меню для паблика моего Вот, и в общем-то все уже готово, дизайн, меню и я вернулся в Майнкрафт вот, решил снимать дальше видосы для вас сейчас я только -то разберусь с этими зомбаками так, забыл я Тут даже атаковать правильно <клёх> так, чем сегодня я займусь ребята э -э ну, вначале, думаю, надо поспать лечь, потому что, видите, ночь надо поспать распаться уже утром я думаю начну что-нибудь делать зайду посмотрю достижения во-первых свои нужно испечь тортик нужно добыть немного кожи нужно какое-то сделать воспроизводство нужно упасть с свиньи по-моему там здесь нужно съесть яблоко золотое поймать рыбку проехать на вагонетке нужно Бросить алмазы другому игроку и собрать стол зачарований. Добыть обсидиан, который я уже добыл, вроде бы когда-то. Построить портал в Незар, то есть. Э -э ну и дальше пока что недоступным достижением. Начнем мы, ребята, с кожи. Я разбил коров, помнится еще в той части. Э построил загон, развел коров. Да, у меня теперь есть кожа. Я убью тут насекомых этих всяких. Так, щит я, пожалуй, уберу Отсюда мешается только Так, вот наши коровки, Можем их размножить Вроде бы, да Еще можно или нет? Нет, все, больше нельзя Пускай растут, потом мы к ним вернемся В принципе Нужна кожа, чтобы сделать Книжные полки, стол зачарований также я посмотрю, что у меня сейчас есть в этом в сундуках. Вот тут вот, эндермен есть. Смогу ли я убить его? Нет, он ушел. Так, тут у меня находятся блоки всякие. Булыжник и кирпичи каменные. Тут что меня находится. Я уже забыл, просто, ребята, не играл в Minecraft очень давно. Здесь у меня находятся всякие строительные блоки. Также обсидиан тут я добыл немножко. Здесь... Динамит есть какой-то, береза, доски, понятно все. Тут у меня всякие хламы, я так понимаю, палки, стекло. Давайте разложим все. Тут что у меня всякие тоже ингредиенты различные. Здесь у меня ничего нет. Тут у меня инструменты, книжки всякие зачарованные. И тут у меня ресурсы. Очень много железа у меня, очень много, в принципе, льзурита этих, храдстов, на золото есть угля много также надо подумать чем мы займемся сегодня так ну, во первых надо построить портал ват ребята может быть сходим в ВАТ сегодня как раз для этого нужно мне обсидиан надеюсь хватит его или я уже построил портал ват я уже забыл ребята я построил его или нет я вроде построил портал ват Ребята, да, я построил его. А сейчас мы сходим в него, если я не забыл. Вроде бы я строил. Но я точно не помню. Точно не помню, поэтому я проверим. То есть, у меня есть железная броня, у меня все есть, в принципе, чтобы сходить в ад. Надо бы, конечно, разгрузиться пойти. Для начала я схожусь и проверю. А где моя пещера? Или это в другом мире было? А, нет, это в этом мире было. Я уже забыл, ребята, что я тут снимал даже. Да, все, вспомнил, ребята. Я рыл такую шахту огромную. И здесь я строил портал ват, насколько я помню. А он находится, по-моему, вот за этой стеной. Да, все, ребят, вспом... я вспомнил. Просто я взял, вспомнил просто резко. Я даже не снимал... И, точнее, я не смотрел видосы свои старые, что я делал в этом мире. Вот. Но я все-таки вспомнил. Просто я построил портал ват, вырыл такую а, шахту, где можно добывать ресурсы. Сейчас я пойду, даже я, на, на вне камеры разгружу вещи, по полочкам все разложу, и потом уже пойдем в портал ВАД, сходим там, наберем всяких вещей э, важных. Все, ребята, я готов идти в АД. Взял с собой все необходимые вещи, только у меня еды очень мало осталось. Вот я сделал хлеба себе из пшеницы. этот хлеб весь ушел короче у меня сейчас поэтому нужно добыть еды перед тем как пойти уже в ад сейчас хожу побиваю немножко свинок или э, других животных каких найду там есть лошадь я вспомнил то что в этом мире есть лошади Но я нашел их тут по-моему в прошлой части или какой-то не помню вот вы можете посмотреть прошлой части на канале на моем Потому что многие уже забыли то что я снимал Майнкрафт. вот я уже вижу свинью и сейчас я ее зарублю с помощью меча да. свинюшку мы зарубим мне нужно всего лишь 100 кусков 10 мяса чтобы мне хватило на поход на целый вот. туда же коровы есть сейчас я их тоже убью потому что у меня свои есть уже ну давай. Еще заразу убегает. О, я добыл кожу. Достижение уже у меня, считаете, как выполнено, да? Мясник. То есть у меня уже есть кожица. Это уже хорошо, как бы. Также в будущем нужно будет развести, ребята, овец, свиней еще? И думаю да, все думаю. Овцы и свиньи нужны. Овец я буду разводить, кстати, разных цветов. То есть я их покрашу э -э красителями, да. То есть разные цвета у меня будут. То есть, какая там есть красная, черная, белая, серая, синяя, лаймовая. То есть, все виды. А у меня будут когда-нибудь, я до этого дойду. Но это, конечно, будет не скоро. На это потребуется очень много времени, ребята. Вот. В этом мире я буду делать все то, что я смогу сделать. Но я, конечно, не знаю, сколько мне хватит сил, чтобы снять все, весь процесс игры. Свой. Нам посмотрим уже. Очень много буду вырезать моментов, когда буду играть. Вот, теперь мы идем уже как раз, ребят, в шахту, чтобы, ой, не в шахту, а в портал Ват, чтобы добыть там немножко адского камня, цвета пыли, и, наверное, найдем крепость, может быть, даже. И найдем там уже стержень нефрита, чтобы в будущем варить зелье. Можно было... Так, открываем проход. Кстати, проход я буду закрывать, чтобы сюда не нашли разные там сторонние существа. Так, теперь нужно быстро спрятаться, ребята. У меня лагает Майнкрафт, но это, думаю, будет недолго, потому что мир тут прогружается мир все-таки. Что такое, ребята? Я не знаю, что такое. Давайте добудем. Ого, я это еще не видел. Магма. Это называется магма, ребята. А, так, ребят давайте я перезагружу Бандикам, чтобы... Майнкрафт вот отлагал и уже продолжил. Перезагрузил я бандикам, все нормально, ребята. Можно уже играть. О, там газ. Кстати, специально для гастов, ребята, я взял а, с собой лук. У меня хоть и мало стрел к нему, но все равно может быть меня спасет этот лук. Сначала я хотел бы немножко камень набутить, ребята. Вот адский камень мне очень нужен для того, чтобы я мог а, себе сделать небольшое такое убежище. Здесь. Чтобы можно было прятаться в него. Добываем папский камень. Пока что трачу я свою каменную кирку до конца. Потом железную, потом уже перейдем к алмазной кирки Взял я с собой железо, палки, доски, чтобы можно было крафтить всякие инструменты, если кончатся они. Также с собой взял внуки, чтоб можно было сюда складывать вещи. Так, сейчас я быстренько. А где гаст Прилетел, что ли? Крепость, ребята, походу, да? Да крепость, отлично, ребята, отлично. Крепость мне очень будет нужна. Значит, я добуду сейчас эту магму. Я не знаю, что из нее делается, потому что я не играл в эти новые, новые версии Майнкрафта ни разу как бы. Много добывать не буду. Добуду, что тут есть, наверное, и все. Может быть, что-то из нее делаются полезное. Я не знаю, честно говоря, что. Вот я добывал откиками для того, чтобы я мог огородить э, проход э, в портал. То есть я как только буду входить в ад, то я буду оказываться в такой комнатке, в комнатке где э, я буду в безопасности. А то бывает так, что появляюсь в ад, тебя сразу убивает газ или там кто-то еще. Лучше, ребята, огородить, чтобы я уже тут был. Полной безопасности. Как-то так. Вот, отлично. Сейчас я как бы добуду немножко адского камня еще, чтобы уже до конца огородить. Я думаю, этого хватит, ребята. Думаю, точно этого хватит мне. Начинаем огораживать. Вот, отлично. Теперь я буду в полной безопасности в Какое-то время хотя бы. Блин, неудобно просто... Почему я ставлю факел? Я хотел поставить эту фильму. Я ставлю факел вместо камня. Вот видите? Как оно работает, я не понимаю. То есть, ставлю вроде камень, ставится, иногда ставится просто факел, как сейчас вы видите? Он сам ставится. Вот так. Делаем крышицу. Блин, ну почему он ставится? Мне не хватило камня. я построил убежище. И вроде бы все офигенно. Тут я буду хранить, ребята, всякие вещи сзади. А, нужно добыть еще камни. Надеюсь, музыка не нарушает, ребята, авторские права из Майнкрафта. Я точно не знаю. Если нарушает то это будет очень плохо. Мы это и проверим сейчас как раз. Я это видео выложу. Прям с музыкой, чтобы я знал, нужно музыку отключать или нет во время игры. Потому что я играю с музыкой, ребята, ну не знаю. Ух ты, гаст! Думайте убью. Ох, нифига себе! Достижение! Ребят, достижения! Как раз это достижение очень трудно выполняется, ребятам. Называется оно вернуть отправителя. Вот, нужно, короче, убить газа. Ой, газ собственно, фаерболом. То есть, это когда он стреляет, нужно его атаковать. Этой фигней. То есть я попал, короче, в его эту огненную атаку попал луком прям и это огненная атака отскочила прям в него я достижение выполнил вот это ребята офигенно просто было это просто шикарно было кстати я лоханулся и забыл пожарить мясо да придется есть сырое так да, почему придется у меня же есть в принципе нету ничего нет у меня, ребята. у меня кстати есть в принципе тут вот недалеко шаг там могу сбегать сейчас как раз туда разрывать тут лучше добыть внизу чем что-то рыть ребята здесь вот я то что делал, сделал идеальную шахту и не хочу чтобы я ее портил Нет. хотя тут уже как бы я раньше рыл тут уже можно немножко добывать камешек нужно 8 кусочков мне добыть я сделаю сейчас печку как раз мне печка там пригодится в аду так я уже добыл больше даже давайте две печки сделаем все Идем наверх, делаем печку, делаем верстак. Ух ты, нифига себе, как он поднимается быстро. Он только что быстрее поднимался. в видели? Как будто я как самолет взлетаю. Так. У меня, кстати, уже 30 уровень, и скоро я смогу зачаровать что-нибудь. Но пока что у меня нету. Так, вот это опять начинаются. Лаги жуткие. Придется мне опять запись приостановить, ребята. Да, у меня компьютер не такой уж мощный. Ну, в смысле, он мощный, но не такой уж мощный, чтобы прям без лагерь все было. Так, сейчас запись приостановлю и, и продолжим. Вот и все. И теперь можно спуститься уже вниз и забрать остальную светопыль, которую я, в принципе, набил. Опять музыка такая, ребята. Что-то такая музыка реально страшная. Ну, не страшная, в принципе, она такая пугающая немножко такая музыка. А, давайте, в принципе, спустимся пониже. И вот я тут уже светопирку забираю свою. Ну на этом, ребята, я, наверное, заканчивать буду. Потому что уже серию сервис записываю нот 20, 25, может больше. Вот, да думаю, больше записывай уже, потому что что потому что. Ну да, я уже много чего сделал. Сейчас такого убью этих. Ух ты, нифига они. Бегают как высоко. Э, э, ты ч? Ты ч? Ты ч, офигел? Сгусток магма надо добыть с них. Вы ч, офигели, реально? Они какие -то... Большие слишком. Не-не-не-не, я не хочу подыхать этих нелегко убить они не вижу особо не наносят мне вот вообще все у меня есть один из кустов мало это конечно не так много я возвращаюсь себя домой надо покушать домой возвращаюсь в принципе и я думаю думаю уже заканчивать серию как я уже говорил потому что уже нечего делать но ну, есть что делать но я не буду серии писать очень долгие, ребята, потому что Потому что э, Мне очень долго монтировать видос. У меня компьютер не такой уж мощный. Чтобы монтировать у меня. Видео снимать да, могу, а монтировать и у меня реально очень долго получается. Поэтому я не хочу тратить полдня, чтобы монтировать одно видео всего лишь там. Вот, поэтому все, ребята. Я заканчиваю видос на этом. В сейчас час отправимся, на покарать крепость. Добывать ресурсы также будем еще потому что я в аду очень мало всего добыл но я добыл так немножко воду но мне нужны больше ресурсов чтобы уже полноценно выживать дальше так всем спасибо за просмотр ставьте лайки подписывайтесь на мой канал и до новых встреч в следующих видео ребята